Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда, 8 августа, мы возобновляем наши обзоры, ну а если вам их не хватало в течение последних двух недель, то не забудьте поставить лайк, ну а мы с вами а, начинаем. А, итак, рассмотрим, как всегда, по традиции, сначала пару евро-доллар. А по паре евро-доллар сегодня с утра мы видим торговлю выше максимальных значений, которые были зафиксированы 3 августа, что в рамках часового таймфрейма на текущий момент нам говорит о начале. Коррекционной восходящей тенденции, завершение которой может также послужить интересной точкой для присоединения на продажу по данному активу, тем более, что основной тренд сохраняется а, нисходящий. И любые коррекции использовать для входа именно а, по тренду. А, по паре британский фунт и американский доллар общее направление нисходящее сохраняется как в рамках часового таймфрейма, так и на а, старших таймфреймах. Цели по снижению это область 1.28.44, а ближайший разворотный уровень пока оставляем на максимальных значениях 3 августа который был зафиксирован по цене 1.3042. А после ухода ниже минимальных значений понедельника, этот уровень 1.2919, то мы сможем перенести уже область разворота на максимум вчерашней торговой сессии. Но пока нет обновления минимального значения. А ближайший разворотный уровень остается на максимуме 3 августа. А по паре американский доллар, канадский доллар вчера, смогли закрепиться выше максимумов понедельника, который был зафиксирован по цене 1.3040, что в рамках часового таймфрейма у нас переводит в фазу восходящего движения. И следующая цели роста – это уход выше уровня 1.3095 и движение далее по направлению на 1.3225. Возврат а к продажам произойдет в том случае, если мы увидим обновление минимальных значений, которые на текущий момент находятся в области 1.2963. По паре американский доллар, японская иена, на текущий момент коррекционное нисходящее движение – сохраняется цели по снижению это уход ниже минимумов а, вторника и движение по направлению на 110 52 а возврат к покупкам по данному активу это рассматривается в том случае если цена сможет закрепиться выше максимума которые были зафиксированы в понедельник по цене 111 54 а по паре австралийский доллар американский доллар общее направление сохраняется нисходящим здесь мы даже перейдем на более крупный таймфрейм и собственно в рамках 4 часов таймфрейма мы видим больше движения в боковике общее направление нисходящее. Поэтому сейчас мы находимся в области максимальных значений, от которых мы можем получить отбитие и вновь возобновление нисходящего движения по данному активу в сторону опять же основного тренда. Подошли к области сопротивления максимум 31 июля. Вчера не смогли данный уровень преодолеть. В том случае, если сегодня обновление максимальной значения за последние несколько недель произойдет, то в этом случае можем ожидать более затяжной коррекции восходящей по данному активу. Ну а пока основной со сценарий сохраняется нисходящим, поэтому после обновления минимальных значений, которые были зафиксированы вчера и в понедельник, ожидаем вновь возобновления нисходящего движения по австралийцу с целью снижения до 70. 3,47 и 72 соответственно. По паре евро-фунт общее направление восходящее сохраняется. На этой неделе мы ушли выше максимальных значения, которые были зафиксированы 20 июля и движемся дальше по направлению на 0,90. Следующие цели, которые располагаются по данному уровню. Ближайший разворотный уровень на текущий момент отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 89,22. А золото продолжает свое движение нисходящее. последние несколько торговых сессий мы не видим обновления минимальной значения. Последний минимум был сформирован 3 августа. Ну и пока к нему еще мы не подошли. В том случае, если золото обновить данное минимальное значение, то это подтвердит продолжение нисходящего движения с целью снижения до 1198. А сейчас в рамках часового таймфрейма данная формация напоминает также треугольник. И в том случае, если цена уйдет выше максимума, которые были зафиксированы вчера по цене, 1216 долларов за 3 то а, мы можем ожидать возобновления восходящего а, движения, но пока которое в данном случае, в данной формации, будет являться коррекционным. А, по нефтемарке Brent Tendence восходящая сохраняется. Движемся в область сопротивления, которая находится на уровне 75.29. И пока туда сохраняется основное направление. Ближайший разворотный уровень по нефти марки Brent, на мой взгляд, пока остается на минимальных значениях, которые были зафиксированы 3 августа по цене 71.96. Нужно быть аккуратным с преодолением данного уровня, в том случае, если нефть его Пройдет, закрепится выше отметки 75.28, то, собственно, дальше уже можем ожидать роста на 79.80 соответственно. А по индексу DAX общее направление сохраняется восходящее. Цели по росту это области 12 889, а ближайший разворотный уровень на текущий момент отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 12536. А, ну и биткоин последние несколько торговых недель выдались снижением от уровня, фактически. 8300 долларов, а, снизились на а, уровень 6500, это та, а, то ценовое значение, которое мы имеем сейчас, но в а, минимальных значениях сегодня уже доходили до уровня 6360, то есть практически 2000 долларов снижение было за а, последние две недели, ну и собственно сейчас общее направление также сохраняется нисходящим, цели по снижению того 6028 в рамках среднесрочного таймфрейма. Отметим также важный уровень, который как раз и находится по данному ценовому значению в области 6059. В том случае, если биткоин сможет преодолеть данный ценовой уровень, то в этом случае можем ждать более затяжной коррекции по биткоинам. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Усаков Роман. Как всегда, всем желаю хорошего торгового дня. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и ваши вопросы, которые появляются, писать в комментариях. Всем хорошего торгового дня и до свидания.